Всем добрый день сегодня у нас последствия модернизации ноутбука то есть прошло уже 11 месяцев ну и посмотрим что с ним произошло за это время Есть ли какие-то ухудшения работы твердотельного накопителя простого жесткого диска на 1 терабайт ну и памяти которые были заменены ну и в настоящее время успешно работает. Итак, давайте посмотрим, как ведет себя ноутбук, который был модернизирован 11 месяцев тому назад. Ну и вначале, то есть стандартная программа КПУЗ, то есть в том, что данный ноутбук соответствует тому который представлен на моем канале ну, здесь вот о процессоре дальше кэш материнская оплата соответствует память которую мы тоже меняли а, здесь а, dual mode то есть это одна и та же планка в двух слотах так, ну и графические карты, которые здесь применяются. Так, вот основные характеристики модернизированного ноутбука. так давайте в стандартном приложении crystal disk info проверим техническое состояние по прошествии 11 месяцев то есть твердотельного накопителя вот здесь он представим как видим состояние хорошее температурные характеристики стоит он на сериала то второй версии хотя рассчитан на третью версию ну и уже количество часов использования свыше 2000 то есть пока на данный момент то есть диск ведет себя нормально в рабочем состоянии ну и также давайте посмотрим что себя представляет диск который мы установили салатки вместо dvd привода то есть это у нас ташиба вот здесь уже за, э, наработка 2200 часов так данный диск это сериал от а второй версии ну и работает он в таком же режиме тоже по замечаниям на данный момент по прошествии 11 месяцев тоже никаких нету. так и давайте проверим на скорость записи чтения два диска начнем с твердотельного сам диск что произошло по истечении 11 месяцев запускаем так мы видим состояние скорость чтения и записи твердотельного накопителя сам диск по истечении 11 месяцев после модернизации ноутбука toshiba h 660 1 en так ну и давайте проверим на одном из логических дисков состояние обычного жесткого диска тошиба на один терабайт тоже по истечении 11 месяцев да и забыл я сказать что сам диск то есть стоит на сериала та второй версии то есть хотя он рассчитан на сериала та третий то есть скорость будет ниже, по крайней мере, в два раза. Так, ну и приступаем к тесту жесткого диска на 1 терабайт с ошиба. Запускаем. итак мы увидели скорость чтения и скорость записи для обычного жесткого диска сериала то второй версии сошиба на 1 терабайт то есть вот представлены результаты чтобы сопоставить тем что было 11 месяц тому назад так мы ну давайте пробежимся быстро по еще одному 64 экстрема по модернизированному ноутбуку ну и посмотрим некоторые характеристики я думаю достаточно то есть тесты не будем проходить с тем что они повторяют те тесты которые были один месяцев назад так давайте еще один тест проведем а именно сколько страниц браузера chrome можно открыть ну, если имея память, вот, например, 8 гигабайт DDR3. Так, справа у нас будет диспетчер задач на вкладочке память. А слева мы откроем сейчас браузер Chrome. Ну и возьмем одну страницу и будем ее размножать. Так, запускаем. Это стандартная страница. Так, ну вот мы открыли 35 страниц. и видим как ведет себя память так виду того что процессор загружен еще видеосимкой практически фактически на сто процентов съемка с экрана но как видим то есть память позволяет открывать еще страницы браузера так ну вот они уже скашировали то есть ну и открыли 35 страниц браузера видим памяти еще хватает то есть можно еще страниц 30 35 открыть и никаких проблем не будет так ну и процессор под загрузкой так вот такие вот результаты по открытию страниц стандартных браузера то есть если бы была память 4 гигабайта то есть здесь произошел бы крах системы то есть не удалось бы открыть столько страниц но благодаря 8 гигабайтам оперативной памяти есть, мы свободно смогли открыть столько страниц Плюс еще, если бы не было загрузки цап под видео с экрана, то открылись бы еще в два раза быстрее, если не, не, не быстрее. Итак, давайте посмотрим на стандартную утилиту сандиска по мониторингу твердотельного накопителя. Ну и что у нас произошло в течение 11 месяцев. То есть, как видим, состояние нормально. Температурные характеристики тоже. То есть, как и говорил. То есть рассчитанный на сериал то третьей версии стоит он на 2 То есть, ну и скорость ниже в два раза. Но ну, и было замечено, что это в течение четырех-четырех с половиной месяцев э, срок службы падает на процент. То есть было изначально сто процентов, сейчас 98 Не знаю, что это или перестраховка или что но ну, на данный момент вот такие вот результаты по истечении 11 месяцев эксплуатации всем спасибо за внимание кому это было полезно удачных модернизаций всем удачи до следующих видео до свидания